Психологическая драма режиссера Стивена Найта, вышедшая на большие экраны в январе этого года. В центре сюжета жизнь мужчины, которого несколько лет назад бросила жена, выбрав обеспеченную жизнь с другим. Он рыбачит на своей яхте, иногда возит туристов и еле сводит концы с концами. Но в его жизни снова появляется бывшая жена с очень странным предложением. И вот вроде бы все в фильме есть. И звездный актерский состав, Мэттью МакКонахи и Энн Хэттой сыграли вполне достойно. И красивейшие карибские пейзажи, и интрига, и неожиданная развязка. И все же я ожидала чего-то большего. Сюжет постоянно бросает из одного жанра в другой. На мой взгляд, получилось нудновато. Слишком много унылых разговоров и самоанализа. Нотка мистики в конце окончательно подпортила общее впечатление. Фильм на любителя.